Вряд ли когда-нибудь на фасаде этого киевского дома появится мемориальная надпись «Здесь жил Анатолий Александрович Беридзе». Странный человек, выбравший себе почему-то не менее странный псевдоним. Гай Демонян. Нет, пионером в этой области я себя не считаю, потому что у меня был предшественник. Известный венский врач Франц Мессмер. Франц Мессмер открыл животный магнетизм. Так он сам назвал свое открытие. Как это выглядело? Франц Мессмер зарядил, как он считал, огромный котел, чугунный. После чего? К этому чугуну прикасались руками многие больные, масса больных, и у многих наступало излечение. Медицина тех времен смотрела на Франца Мессмера, как на, ну что ли, ненормального человека. Хотя знала медицина, он был в медицине известен как хороший врач, терапевт. Был 1980 год, когда мы познакомились с этим человеком. И единственным желанием после первой же встречи было больше никогда не встречаться. Этот продолжатель дела Масмара был готов сниматься у любого кинолюбителя. Нам же, профессионалам, предъявил ультиматум. На сотрудничество пойдут лишь по письменному ходатайству ЦК. Поразительный тип. Сообщил по секрету, что сочиняет коды, которые, по его словам, являются зашифрованными научными трактатами. Не моргнув глазом, утверждал, что за несколько секунд может снять болевой синдром. Наконец, убеждал нас в том, что создал вечный источник энергии, истребляющей болезни. В основе генератора может быть любое вещество, любой материал, если частично изменить его физическое поле. Изменить его физическое поле в диапазоне частот излучения человеческого организма. Как это делается? Большой секрет. Ни один физический прибор уловить это излучение не сможет. И все-таки Беридзе готов раскрыть тайну, но лишь советскому правительству. Вот так. Со временем взаимное отчуждение все больше вытеснялось взаимным интересом. Вы уже видели наше первое с ним интервью. Так что обошлось и без сыка. Так вот, оказалось, что Беридзе, человек с синязовским дипломом, действительно написал зашифрованную поэму-трактат о пульсирующем солнце, где указал точное время такой пульсации. Причем сделал это задолго до публикации об аналогичном открытии Академика Северного. Оказалось, что он, Беридзе, Музыкант-барабанщик из театрального оркестра, действительно имел славу легендарного целителя. Говорили, что после воздействия его рук боль и впрямь, как рукой снимала. И, наконец, главное. Оказалось, что он, человек, не имевший никакого технического образования, создал целый ряд совершенных конструкций и аппаратов с одному ему лишь известным предназначением. И среди этих загадочных творений был и тот самый церпан, который на поверку оказался не просто блестящей игрушкой. Десятки людей свидетельствовали. Они или их родственники с помощью аппарата Беридзе избавились от серьезнейших недугов, в том числе и онкологических. Впрочем, послушайте сами. Я Костякевич Валентина Леонидовна. Работаю в Киевском горжу управлении диспетчерской группе. В 1975 году моя мама Костякевича Видакия гератина тяжело заболела. В областной больнице города Житомира был установлен диагноз опухоль восходящего отдела толстого кишечника. Она совершенно не двигалась и. Выписали нам так и сказали, заберите ее лучше домой, чтобы она в спокойной обстановке дома уже дожила свои дни. Мама настолько была истощена, что вот та опухоль, что ей определили, даже нами, не специалистами, прощупывалась. Она была очень упругой, такой, ну, величной скулак. Тогда нам посоветовали обратиться к Беридзе Анатолию Александровичу. Мама лечилась аппаратом Беридзе два месяца. Прошло уже почти 7 лет. За это время мама вырастила внучку еще одну. И сейчас жива, здорова, помогает всем нам, детям своим. Факты, которые предоставлял Беридзе, заставляли думать. И по сути нужно было или расстаться с ним, или начать следствие по делу Царпана. Мы выбрали второй путь. Следствие, которое продолжается по сей день. Игорь Иванович Тухалевский, садовод-любитель, сообщил нам, что семена растений, облученных церпаном, дают необычный прирост урожая. Решили проверить. В грунт высадили рассаду из девяти облученных семян помидоров сорта пионер. Рядом, еще в трех лунках, контрольное растение. Такую картину мы наблюдали месяц спустя. Это контроль. А это облученное растение ближе к осени. Как видим, плоды контрольных растений еще не созрели, а опытная разница на лицо, да и помидоров значительно больше. Более того, оказалось, что при определенных условиях облученные церпаном растения могут явно воздействовать на необлученные, стимулировать их развитие. Причем этот почти мистический эффект. По терминологии Беридзе, транссерпанизация проявляется не только у растений. Транссерпанизация это методика, которую я применяю для лечения детей до 14 лет. Родители, принявшие сеанс из аппарата, становятся сами временными носителями этой лечебной энергии. В процессе общения с детьми они излучают, и дети лечатся недугом. Я искра Надежда Степановна. Работаю в детском саду, номер 555. Моя девочка Ина в 1978 году была прооперирована в институте нейрохирургии по поводу кистозной опухоли. Опухоль не была удалена полностью, потому что девочка потеряла уже сознание. Но после операции она чувствовала себя в течение года очень хорошо. После года опухоль возобновила свой рост и в девочке состояние резко ухудшилось. Тогда нас приняли в медгородок. Но она еще была в таком состоянии, она еще могла сказать «да», «нет». Вот, больше ничего не говорила. Движений не было никаких. Глаза ее затянуло в правую сторону, и глаза уже не выходили. Ну, вызвали нейрохирурга, он посмотрел, ну, сказал, что, что вам здесь еще непонятно. Ну, и тут мне принесли газету рапор коммунизма. коммунизма газету. Это мне... Можно все говорить, да? Конечно. Это моя племянница из Бойерки принесла эту газету и говорит, вот есть такой Беридзе, вы обратитесь, может, вам... И 4 декабря я впервые провела руками в этом аппарате. Вот помассировала ей в течение пяти минут голову. Эта справка удостоверяет, что больная искра находилась на лечении в Киевском медгородке по поводу продолжающегося роста опухоли мозга. Левого полушария и червя мужичка. Выписано по настоянию родителей. Я вышла на кухню, потом я захожу, я вижу ее показали из глаза, она... Вышли, вот вышли, остановились. Вот вроде бы она, вот как то она как мертвая лежала, а то вроде бы как живая. Я Ина, она, а я вижу она в присознании. Я расскажи мама, она мама, а папа, папа. Ну, началось улучшение. Уже где-то к концу декабря я уже могла держать ее на руках. Голову она еще не держала, вот она лежала так у меня на плече, держала ее на руках. Она уже кушала, глотала, даже хлеб могла пожевать. Ну что ж, клиническая картина бесспорно значительно улучшилась. Но если допустить, что действительно существует терапевтический эффект церпана, то в чем его секрет? Цирпан, по утверждению Анатолия Александровича, стимулирует одну из главных защитных систем организма иммунную. По нашей просьбе был проведен еще ряд исследований. Группа добровольцев в течение нескольких секунд подвергалась воздействию аппарата Беридзе в области кистей рук, печени и селезенки. Комментирует кандидат медицинских наук Анна Яновская. Полученные данные показали, что под воздействием аппарата общее количество лейкоцитов в периферической крови по сравнению с контролем увеличивается на 1-4 тысячи. Содержание РНК в лимфоцитах уменьшается на 10-20% за счет поступления в периферическое русло клеток крови из печени и селезенки. Для того, чтобы исключить эмоциональные, психогенные реакции, были поставлены дополнительные эксперименты. На клетке крови вне организма изучалось воздействие аппарата. В результате и здесь были получены значительные изменения активности ферментов. Я Воропаева Надежда Романовна. Работаю на заводе «Кристалл» старшим экономистом. Моя мать в 1977 году тяжело заболела. В Остре был предварительно поставлен диагноз «злокачественная опухоль легких». И мы были направлены в 19-ю городскую киевскую больницу для дальнейшего обследования и подтверждения или исключения этого диагноза. В 19 больнице мама месяц пролежала. Там она прошла полное обследование, опухоль росла резко, быстро увеличивалась. Вот эти снимки свидетельствуют об этом. И там нам поставлен был диагноз, вот выписка подтвержден. Была, была сделана пиопсия, и вот выписка был установлен, подтвержден этот диагноз. Там же в 19 больнице начали ей курс химиотерапии, но организм не воспринял. Химии, и значит, нам предложили обратиться к хирургам. При обращении к хирургам, в частности профессора Вилова, нам сказала, что помочь маме она не сможет, потому как мама была истощена очень, и диабет еще у нее усугублял ее положение. Вот, и, в общем, исключалась хирургическая операция тоже. Мы стали... Вот, хими-химиотерапии нельзя хирургическое вмешательство невозможно и, в общем-то, нам ничего не оставалось уже делать как ждать, в общем-то и тут мы встретили встретили счастливый случай нас свел с Беридзе Анатолием Александровичем когда мы начали принимать его лечение буквально на, 3, на в конце третьей недели так как нам и говорил, что в конце третьей недели будет обострение и если она после этого обострения захочет мяса Значит, она у вас будет жить. Я этого дня ждала, не вам не передать. Но у меня тут трое детей своих, и работа, и мама востреев, я так уже между этими туда-сюда ездила, я ждала момента, и папа предупредила, как только маме будет хуже, обязательно сразу же вызывай меня, я приеду. И вот подходит это время, и я вот эти ночи не сплю, вот у меня вот, и тут звонок папа говорит, Надя, пап, маме очень плохо приезжай. Я в этот же день сразу же поехала туда. растер мама была, плохо маме было, плохо, кашель, страшнейший кашель был у нее, боли у нее такие были. Ну, настолько это все, ну, тяжело. Это часа в 4 утра у нее сильный кашель начался. Прям захлебывалась, вот захлебывается, у нее это все вышло, вы... вылетело это все. И она говорит, Надя... Так мне захотелось сибирского мяса, говорит, говядина сибирская. Я говорю, мама, а что это за сибирская говядина? Говорит, старая и жирная. Вот так хочу, Это прям мне пахнет это вот. В этот же вот, понимаете, вот, тут вот 4 часа у нее это все вышло, Более-теперь у мне успокоилось немножко. И она мне говорит, а у меня, поверьте, у меня волос поднялся. Я вот, тем более, Анатолий Александрович сказал мне тогда, что если она попросит мясо, она у вас будет жить. Из истории болезни... Костенко Татьяна Семеновна, матери Воропаевой. Диагноз. Синдром средней доли опухолевой этиологии. Рентгенские снимки Костенко. В правом легком опухоль. Светлое пятно. Еще один снимок, сделанный в тот же день, 16 мая 1977 года. Снимок от 14 июня 1977 года. В тот же день, но с другой точки. Внимание! Опухоль исчезла. Снимок сделан в сентябре 80-го года. Невероятно. Но во всех ли случаях был такой благополучный исход? Нет. Конечно же нет. Говоря о своем аппарате, вы употребляете слово вечный? Вечный? То есть вас интересует одно слово. Вечный. Да. да. Вечный потому, что я изменил его физическое поле на вечные времена. Пока рука либо радиоактивного распада, либо рентгеновского луча не коснется его. Вот они могут церпан стерилизовать и вернуть его в прежнее физическое состояние. В 51 год он... Внезапно ушел из жизни, так и не передав никому тайну Церпана. Сохранился лишь отрывок старой магнитофонной записи. Неясный намек. Заряжать можно, по-настоящему заряжать, лучом, испускаемым головным мозгом человека. И только. Что за луч? Как это сделать? загадкой. По злой иронии судьбы, он как бы повторил во многом участь человека, которого считал своим предшественником. Участь мессмера. Ушел непонятым, со своей тайной. В глазах многих так и остался безумцем. В старом сарае, среди хлама, среди десятков непонятного предназначения конструкции, осталось и несколько церпанов. Все это сумели сберечь люди, которые посильно помогали Беридзе в его работе. Жив ли сегодня церпан? Судя по всему, жив. Жив царпан. В этом убеждает эксперимент, который был проведен через 7 лет после смерти Беридзе. Рассказывает кандидат наук Сергей Маслоброд. Сейчас мы попытаемся продемонстрировать, как излучение, генерируемое цирпаном, влияет на состояние растения, находящегося в климатической камере Биатрона Института экологической генетики Молдавской академии наук. Камера экранирована от влияния внешних помех и обеспечивает с помощью измерительной системы регистрацию до 14 динамических характеристик состояние растения. Итак, до воздействия не наблюдается каких-то изменений в состоянии растений, а после воздействия мы видим колебательный характер изменения состояния. Изменился диаметр стебля, выделение воды листьями растения, газообмен, в частности фотосинтез, Биоэлектрические потенциалы Интересно отметить, что излучение церпана работает не только через обычное стекло Но и через оргстекло, из которого сделан колпак, куда мы поместили растение, А также через свинцовый экран, пожалуйста Через железный экран Работает не только с близкого расстояния, но и с расстояния до 9 метров те же эффекты наблюдаются и после отражения луча Церпана от зеркальной поверхности. И при этом эффективность воздействия практически не меняется. Жив, жив Церпан. Уникальный случай, когда после ушедшего из жизни человека осталась и работает живая частица его естества. в 8-метровой клетушке в этой огромной коммунальной квартире с несметным количеством соседей. Говорят, что после него осталось множество зашифрованных черновиков, набросков, рукописей. Где-то среди них есть, наверное, и проект, о котором он с увлечением рассказывает. Грандиозный проект всеобщей церпанизации. Когда из единого общего центра Энергия истребляющая болезни будет поступать во все дома, в каждую квартиру, как поступает сегодня газ, вода, электричество. Сейчас здесь идет капитальный ремонт, капитально разрушается все, что было пронизано, дышало памятью об Анатолии Александровиче Беридзе. Странно. Единственным человеке непонятно, почему назвавшим себя Гай Демонян. В 1983 году он ушел из жизни с наивной верой, что его работа нужна будет правительству. На календаре год 1991. Все-таки меняются времена. энергии проэнергии.